Садитесь, садитесь. Итак, я приглашаю сюда на сцену Шамиля ABC. Ахмадулина. Yeah. Доброе утро всем. Хороша меня слышно? Поднимите правую ручку, если хорошо меня слышно. А теперь поднимите правую ручку, если... Вы меня помните и приходили две недели назад. Кто меня помнит? Отлично. И вспомним, вспомним, вспомним то, что делали в прошлый раз. Давайте. Кто помнит? Поднимите ручки, кто помнит. Для тех, кто не помнит, рассказываю. Одну ручку делаем вот так. Вытягиваем вперед. И левой рукой показываем, что все супер. И меняем быстренько. Получается? А вот это. Смотрите, есть еще прикольное упражнение новое, да, называется ухо нос. Одной рукой хватаете. И быстро меняете. Ну, потом еще потренируемся. Хлопаем в ладошки. Итак. Технология запоминания английских э, иностранных слов. В действительности любых, любые слова можно так запоминать, иностранные, да, любой язык, который вы даже не изучаете и не знаете, просто если у вас есть слово, э, транскрипция, как оно читается, и, соответственно, перевод. Э, кто английский в школе изучает? Ну, в общем, я не ошибся, да, э, немецкий, там, французский мало у кого есть, поэтому будем сегодня разбирать, работать с английскими словами, и в конце, я надеюсь, точнее, я даже уверен, что больше десяти английских слов вы запомните. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот запомнит. Во-первых, находим у английского слова созвучное слово на русском. Давайте пример. Назовите мне пример, пожалуйста, какого-нибудь английского слова. Кет простое, простое, вот Apple, Apple, да, яблоко. А, смотрите, слово Apple читается как Apple. А, с чем созвучно слово Apple? Нет, нет, не перевод, с чем? Аппликация, замечательно. Apple созвучно с аппликацией, но ну, чуть-чуть созвучно. А, смотрите, очень важно. А, сейчас, когда мы будем работать, да, я буду работать, с, особенно в начале, с теми ассоциациями, которые приходят мне. Вы, когда будете запоминать, работаете с теми ассоциациями, которые приходят вам. Даже если для всех остальных это кажется полным бредом, вы работаете с тем, что кажется вам. Apple, аппликация. Вот что нам нужно представить? Да? Нам нужно представить, что мы вырезаем из цветной бумаги яблоко и куда-то его вклеиваем. То есть связываем с русским переводом, да, мы связали то, что мы из аппликации вырезаем, но ну, делаем аппликацию из яблока, и три раза нужно повторить, чтобы транскрипцию запомнить. Apple, Apple, Apple. Дальше можно, нужно работать с карточками, чуть позже расскажу. Первые два-три слова я вам подскажу, дальше будем делать вместе, согласны? Отлично. Итак, а первое... Нога, э, первое слово «фут» как переводится? Смотрите, когда я говорю «кричим громко», значит «кричим вслух». Как переводится «кричим громко»? Ступня! Молодцы, это не нога, да, как многие думают, это ступня. Фут, э, э, ну, у меня простая ассоциация, я думаю, у многих. Она такая же, с футболом она ассоциируется, да? То есть, представляете, как какой-то здоровый мужик бьет ступней по мячу, это футбол. Легко запомнили. Дальше слово какое? Лег. Как переводится? Оно переводится... Нет, нет, нет. Оно не переводится как колено, оно переводится как нога. Нога. Смотрите. С чем лег транскрипция созвучна? Лего. Замечательно. У меня тоже созвучно было с лего. Вот Смотрите. Представьте, как кто играл в конструктор Лего? У кого? Почти все играли, замечательно. Представьте, какая самая частая деталь в конструкторе Лего. Ну, квадратик такой, да? 2 на 4. Ну, 4 на 4 в действительности самая частая. Вот. Представьте, как вот этот кубик Лего, да, вы на коленку себе ставите. Или одеваете даже. Квадратно одеваете. Представили? Теперь повторите три раза. Leg, leg, leg. Замечательно. Дальше. Hand. Рука. Кисть, кисть. Но в действительности рука. А, кисть. Да, сори, сори, сори. Arm, рука, да, ведь? Hand, кисть. С чем созвучно? Поднимаем руки. Тяните руки выше. Оранжевое. Что? Хендмейд, это когда... Хендмейд, uh, да, я знаю, что такое А uh, кто, кто знает еще, что такое хендмейд? В общем, мало кто знает, плохая ассоциация. Вот есть оранжевый микрофон, Вот uh, там девушка uh -huh. вот тянет, тянет прям вот упорно. Хонда. Хонда? Хонда, смотри, там О. Все-таки надо хотя бы две буквы, чтобы было. Ну, давайте аксель, Вот оранжевый ребят. микрофон здесь. Хендай. Хендай, пошли машинки. Да, не-не-не, не нравится мне. Тренд. Что? Тренд. Тренд. Тренд. Тренд. Кто знает слово тренд, что означает? Мало кто знает. Плохо, плохо, плохо, плохо. Ну, в действительности сложное слово, да, в плане созвучности. У меня со словом хан ассоциируется. Хэн, хан. Представ... Знает кто такой хан? Да, это такой восточный царь, король и так далее. Хан, вот представляете, как Хан в такой меховой шапочке, а, с вас, или даже в чурбане, вот, он своей а, кистью хватает. Что он может хватать? Я? нет, не надо, я был. Золото своей, да, огромной рукой хватает. Повторите три раза: hand, hand, hand. Вы представили, как хан хватает рукой? Отлично. Арм. Ну, соответственно. Армия, да. Армия, хорошее слово. Что делают в армии солдаты, кроме того, кроме того, что служат и воюют. Я вам открою суровые реалии российской армии. Солдаты копают. Очень много и очень усиленно. Копают они, соответственно, чем? Лопатой и руками. Вот представься, как солдат копает и думает, что хочет домой вернуться. Представили? Замечательно. Повторяем три раза. Арм, арм, арм. Дальше что у нас? Нек. Что такое нек? Гром. Шея. С чем созвучно нек? Не-не-не, поднимаем руки и вот девушки к вам подойдут. Бордоус а старожный вариант. Никелодиум. Бордовый. Никелодиум? Некси. Кто знает... Стоп-стоп-стоп. А, а, Нексия тяжелая машина, да? Опустите пока руки. Кто знает такой фрукт нектарин? Отлично. Нектарин созвучно с Неком? А, как нет? Созвучно. Вот представьте, что вы взяли нектарин. Нектарин на что похож? На персик. на персик, да, такой? Красненький, гладенький только. Вот представьте, что вы взяли этот нектарин и зажали подбородком рядом с шеей. Представьте. Представляем только с открытыми глазами. Тренируемся с открытыми глазами представлять, чтобы когда в школе что-то надо было вспоминать, не морщились и глаза не закрывали. Итак. Представили? Три раза повторяем. Нэк, нэк, нэк. Отлично. Следующее слово какое у нас? Это нос. Его надо учить? Нет, потому что оно созвучно с русским носом, поэтому учить его не надо. Это самые замечательные слова, которые э, созвучны с русскими, поэтому они легко запоминаются. Айс, айс, глаза, глаза. Ай. Чем глаз, с чем ассоциирует? Созвучен чем? Ай, больно, говорят же. Отлично, все, больше Отлично. нет, это, это совпадает быть. с моим. Ай, больно. Не очень хорошая ассоциация, но чем ярче она, тем лучше. Представьте, что вам мячиком в глаз попали. Достаточно. Что вы говорите? Представили? Отлично, повторяем три раза. Ай, ай, ай, да. Айбров, это, в общем, брови. Но тут легко запомнить, ай в бровь попало, да? Представьте, что там, не знаю, футбольный или теннисный мячик не в глаз попал, чуть выше. Тоже больно, но уже не так больно, потому что в бровь. Как читается айброу? Повторите три раза и представьте картинку. Дальше. И, да, уши. С чем? Поднимайте ручки, кто придумал отличный созвучный образ. И ну, там же есть из Винни-Пуха ослик Ты просто гений. А у меня такой же образ, да. Кто помнит э, осла я из Винни-Пуха? Замечательно, у вас слоя. Что было большое? большое? Уши, да, большие уши. Вот представьте, как он похлопает. Представили? Ярко представьте с открытыми глазами. Дальше, что у нас осталось? Фохет это лоб, лоб. Давайте подумай, поднимайте руки у кого хорошая ассоциация со с фохет. Фохет с кетом не очень. Форд-машина, Форд. For... Давайте два образа вот сделаем. Все-таки фо да? Форд хороший образ, да? Хоккей. Хоккей for... с фо не очень. А, давайте что-нибудь, что знают все. Еще раз повторяю, когда вы вспоминаете сами одни, вы можете придумать любые образы. Потому что в действительности вы должны придумывать, да, даже не придумывать. Вот у нас есть а... э вариант по центру. Сейчас я доскажусь, спросите. Pardon. Вы должны ассоциировать с первым, что приходит вам в голову. Потому что у вас уже в голове есть эта ассоциативная связь. Да? Вам не нужно новую строить, у вас куча времени и энергии освобождается и запоминается намного легче. Память работает так, что э, на уже имеющееся налепляется что-то новое. Итак, да. Мне кажется, хохлатый. Что? Хохлатый, мне кажется. Хохлатый? Не, не, не, не очень слово. Да, давайте еще. Может быть, for head. Это в принципе, если дословно приводить, то получится для головы. Uh, uh, то есть, uh, ну, стой, стой, стой, uh. не нарушаем технологии, Ты можешь да, дома запомнить как угодно. Uh, вот, пожалуйста, uh, еще созвучно раз микрофон, созвучно да? нужно будет. Uh -huh. Чтоб фо фохед, балет. Как? Что? Пархать. Пархать. Пархать. Фохед. Ну, смотрите, давайте вместе будем. Форд. Форд, uh, машину, кто знает? Yeah. Вот, представили значок Форда. Кто знает, как значок Форда выглядит? Такой синенький, да, на нем Форд написано. А, хорошо, на фо придумали, а, на хэд давайте придумаем, на хэд легче. Head and shoulders. Head and shoulders, хорошо. Все, давайте остановимся на а, Форде Head and shoulders. Что такое Head and shoulders? Yeah. Отлично. Вот представьте машинку Ford, вы ее шампунем поливаете. Представили? Yeah. А на этой машинке, на этой машинке а, лицо Мужчины лысого, у него лоб большой. Представили? Отлично. Повторили три раза. Фухет, фухет, фухет. А, и что осталось еще? Рот, да? Мауф. Э, с чем Мауф ассоциируется? Что? Барбовый. Мама? О, Мауф. Смотрите, мауф, да, маус мау... ассоциируется еще с английской мышкой, но это не очень хороший. А вот маус с мамой, созвучненько, да, сегодня день матери, поэтому э, хороший будет образ. Вам мама часто что-нибудь говорит? Часто. Вот представляем свою маму, которая что-то вам говорит. Обращаем внимание на ее рот. Вот. Э, вы прям читаем по губам и запоминаем. Давайте три раза повторяем. Маус, маус, маус. Отлично. И, и, и, и. Хе, да? Ну, хе давайте придумаем. Поднимайте руки, девушки подходят. Веер. Что? Веер. Фея? Веер. А, веер. Давайте, чтобы первая буква была такая же. Пожалуйста, бордовый. Эйр iPad Air. iPad Air, схер, но ну, первая буква не такая, вот, но, но ну, очень зазвучит. Шея. Шея, не, не надо, это уже нэк, это будет э... все. Не спрашиваем больше. Мне понравилась девочка с айпадом э... Air. Вот э, кто знает, что такое iPad Air? Ну, да, в наше технологичное время странно, что. Не странно, да, что вы все почти знаете. Вот представьте, iPad Air от а, большого, от обычного iPad, чем отличается? Он тоньше, да? Он маленький, тоненький. Вот представьте, что вы на волосы, себе на голову этот iPad ставите. Представили? Да, вам еще нужно держать свое тело, чтобы не, не, он не упал и не разбился. Все, все запомнили. Давайте. Пальцевую гимнастику поделаем. Давайте с ушками и с носом. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто-то тебе телефон на голову ставит. А теперь вот это самое сложное. В прямом порядке и в обратном. Замечательно. Итак, Смотрите. В действительности, в действительности можно 50 в вашем возрасте с 9, 10, ну, с 9 лет да, можно запомнить ну, до 100, от 50 до сла, слов в день, легко, любого языка, которого вы не знаете. По крайней мере, мы делаем так, что у нас э, товарищи там, за две недели тысячу слов дети запоминают. Как это делается? Технология вот такая же. То есть, чтобы вам придумать, мы долго придумывали, потому что мы к какому-то консенсусу приходили, да, к, общей, к общему смыслу. В действительности, сами вы придумываете первый образ, который созвучен. Запоминается очень легко. Дальше берете листочек, это больше для родителей, да? берете листочек А4, режете на вот такие карточки. На одной стороне пишете... Слово по-английски, на другой перевоз, по-русски. Делаете этот набор карточек и далее э, вытаскиваете слово, например, «хэ», да? сказал правильно, выкидываете, сказал неправильно, э, засовываете в конец стопки. И так стопку 3-4 раза повторить, и э, слова идеально запомнены. То есть да, сейчас вы запомните не сто процентов, хотя думаю... Один слов стопроцентно. Итак, поехали. И а что значит? Громко говорим просто. Уши, Уши отлично. А, ну, нос не буду говорить. Фуд. А как будет лоб? А, замечательно, запомнили. А как будет шея? Замечательно. А как будет. Рука, которая не кисть, а рука. А как будет кисть? Замечательно. Получается образом вспоминать? Вы можете в этот раз побольше меня поспрашивать. Любые вопросы. Все, что касается там, технологии обучения, как что запоминать легче, э -э, как быстрее читать и так далее. Поднимаем руки. Э -э, Девушки, сами смотрите и подходите к темам. Несколько вопросов, остальные в перерыве. Вот какие вот правила, например, или вот «ши», «ид», it's что если вот он где-то на почти на всю тетрадь, это правило, и надо его выучить всего за одну неделю. Как легче запоминать? Хорошо. Вот был вопрос про таблицу умножения. Про таблицу умножения, да? И... Медленно перейду к той таблице. Про таблицу умножения я в действительности разработал и оттестил методику, как за пару дней любой ребенок, даже шестилетний, летний выучивает таблицу умножения. Книжка у меня выходит там в середине декабря это, да, вам рассказываю, как выучить. Наверное, больше родителям. В общем, делаете а, Вообще, цифры. Ты... Таблицу умножения для вас, для детей, да, запомнить почти нереально. А, нереально в формате зазубривания, потому что это происходит очень долго и мучительно. В действительности, говорю, за пару дней, точнее за 3-4 часа можно выучить ее. А, почему так происходит? Потому что а, особенно современные дети почему-то даже складывать не умеют и не совсем представляют, что это. Например, не знает, что 3 умножить на 4. Что означает 3 умножить на 4? 3-4 да? раза. Да, молодец. 3-4 раза. Все тихо. А, к сожалению, не все это знают. Да? А, вот чтобы ребенок, точнее вы, выучили таблицу умножения, вам нужно знать, что 3 умножить на 4 – это 3 взять 4 раза. То есть а, делаете карточки, где написано 3 умножить на 4, и делаете, не знаю, тут. Другие, другой формат карточки. вот у меня он с яблоками, то есть там а, карточки, где по три яблока, да нужно взять четыре карточки по три яблока и соотнести их с этим. Соответственно, эта стопка карточек быстро перебирается, если вы ответ сразу говорите, вы ее выкидываете, а, если не знаете ответ, то... Вы кладете, берете соответствующие карточки яблок, соотносите, поняли, запомнили, положили в стопку назад эту карточку, потому что она снова вам вылезет, и вы ее еще раз повторите. Таким образом, получается так, что, во-первых, вы несколько раз повторяете да, то, что не запомнили, а то, что легко запомнили, вы это выкидываете. Это намного вот это в 10 раз эффективнее, чем вы ходите, а мама вас спрашивает. 5 на 5, 7 на 7, 3 на 4. Но мама спрашивает вас э, те цифры, которые… Э, то, что выходит у нее в голове первым. И это не всегда то, что вы плохо знаете. Поэтому вот это намного эффективнее. Теперь, Спасибо. что касается угу. да, таких таблиц. Э, не, невозможно выучить практически, ничего не понимая. То есть uh, мне я не могу на этот вопрос ответить про таблицу, мне нужно знать какую таблицу. То есть если мне пример таблицы дадите перед глазами, я вам раскидаю, так я не могу сказать. А таблицу как... Менделеева вообще... Вот, про таблицу Менделеева мы, дел, мы делали эксперимент. Uh, мальчик Вася, 12 лет, uh, знал... Выучил, но ну, мне было просто интересно, сможет, не сможет. Мы за два дня, занимаясь по два с половиной часа, выучили таблицу Менделеева так, что... но ну, 4-5 элементов он ошибался. Все элементы таблицы Менделеева, практически все, он знал название элемента, атомное число... Там кислотность, сколько орбиталей и так далее. То есть 5-6 параметров из таблицы умножения он знал. Давайте спасибо, скажем, э Шамилю Давайте себе за то, Аплодируем, что... Аплодируем, да, за нашу совместную работу.